Здесь всю ночь проспал Боже. Сколько время? А? Школа, школа, школа, школа. Боже мой, быстрей, быстрей. Боже, физика первая, какую химия какой ужас. Ненавижу эту химию. Кто ее вообще придумал? Марк какой. Вот, здравствуйте. Ладно. Ты бывшая, что ли, бывшая химичка? А это что Опаздывай. за чипистик? Ладно. Здравствуйте. Опаздывай. минус бал. Инста. Ютуберка, убоже. Дамы, женщины, выйди, пожа... выйдите, пожалуйста. Я Я выйдите. Да. да выйдите, у меня урок. у меня урок. Дура. Дура. Что ты? Это у меня урок. Ты бабки, старые, старой злопаки. Вот, идите вы. Я бы сказал, кто при дядях не буду водить. Второй уходи. Вышли все. отсюда давай. Это мой урок. Это мой урок. Второй урок. урок. Второй ты вообще урок. Все, уходите. Как вот а Это молодая. <звук> не какой хлеб дорогой? А ну вышли все отсюда, возьми на воду! Это мой кабинет, вышли отсюда! Я тут с я тут да да да с девушкой! Я Я Я с Я Я Я ни ребенок! Все! Вышли отсюда пиком! Ну, сколько! Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, минусом. минусом, минусом. Тебе кол с я, я, я немного я кушать хочу, я, я немного кухать хочу. А ну открывай а двоечник. Двоечник. Двоечник. Двоечник. Мы двоечник. двоечник! Мы тебе Мы сейчас, двоечник. сейчас быстро оценки двоечник. поставим, Мы ты! еще своим родителям... По... Через век, через черный ход. Тихо, будь, будь тихо, тихо. Бин, ты старый! Сам ты старый. Да вы все пни тупые, старые! А, а ну иди сюда, двое! Да Ты обуливать вздумал! Ну уж нет! Туда ты не уйдешь от нас, агрессор! Ай-яй-яй! Это не агресс, это... не при чем? Я от них не ни Еще чес... чес... чес... чес... сын в траве не, давай, но, не, ни, на не знакома! Ты! А ну иди сюда, твой нет. Прогуливать не уроки? Нет. Да я в Пошла твоем возрасте сюда. уже в поле пахала. А я, я в твоем я возрасте? В моем возрасте мы рожали в поле. Григорий я... пош... учителя. стойте, учителя, успокойтесь. Что? А где четвертый учитель? У вот. вас тут только смело. три. Вон он, раз. Нет, два, четыре три, учителя ты четыре. Тупой? Считать Считать не я, же, я же не на математике, я а на физике. Я же не на математике, я на Я же на Я же на математике. Я же на математике. Я же на математике. Я же на математике. Я же на математике. Я же на стены? Нет, же не математике. Я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 это держи. молодая бабка, ещё А можно, пожалуйста, бабка. меня покормить? На, держи, кушай. Эй, вот кого я ел? у тебя есть хавчик? хавчик На, держи хавчик, кушай. я скинула, скинула. Ой, спасибо. Ой, Ой что-то вы скинули там еды, а как мне, своими зубками. Дюбенчен, сюда, пика. Я твоим дюпенчен. родителям позвоню. Где этот? Где этот? Где этот Дюпенчен? Где этот? Где бабка старая? А, вот он папку старую потеряли и пенчин я стреляю весь этот город я обстреляю тоже. Ага. Поставить весь этот слышите учителя, предлагаю поставить моренку не возьму, поставим ему и, и на уроке мы его поставим в минус один с несконечность минусов. Такого не а бывает, ты? тупые учителя. Да ты? Да, ты вот мой. Мой. У нас все бывает. Математика! Математика! я фемантика. Нет, фемантика. Нет, фемантика. Нет, нет мы, мы, не знаю, законов. Она не доказательна. Это пройдём. что такое? Что за фейерверки вы тут устроили? Где попустишься? Где, Ди директор? Ди Где директор? Где директор? Где я сейчас приду к тебя отчислят от из школы? Да. Он не узнает, потому что, что я потому что Я, я Как Дики. вам идея? Давай. Адриана из школы. Давайте, пожалуйста, поддерживаю. Петельцы, чтобы школы. вы школы. Какую песенный. А боже. Помните, да, красные жуки появились, у нее У надо забрать. Пли... Ой, у о, там надо забрать. Да, или, или сережки. Или сережка. Короче. Ну, сережки зачем нам они нужны? Да, да это... давайте заберем его ел. Давайте заберем, зачем брать? Давайте, давайте, за... давайте продадим да. его почку. Да. Да. Да, мы будем не а, а, оградить будем... и украшение его продадим. Да. Погодите. Погодите. Стоять. Не разались. Хризались, нами сядут, видите? Да хризались. А, заберите этот талисман. сережки, это да? Давайте. Э -э -э. Заберите выплеснуть Сережки, а потом найдите мне, и вы станете самыми усильными и умными учителями в истории. Что, бражник! Зачех ты залез? В наше время бражников не было. Короче, как вы только пушистые котята. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага, это огромное мистер Баб. Мы идем в школу. Я Отлично, лично Пойдем к директору, скажем, чтобы его честь... Пойдемте мэру. Учителя, зачем нам директор, когда мы можем пойти к мэру? Отлично. Реально. Это ты? Это ты? Это ты? Это ты? Это ты? Это ты? Это ты? Это ты? Садирай, ты Ай, будет покончено. Ну не со мной. С тобой. тобой. с тобой я а, так, давай, пойдем Так, не знаю, где старого нет химии, пойду-ка я. Разнесу тростью. Аббей химии, он, он мы тебе два влево, нет, четверть, за весь год, за все годы. Я уже школу окончил. Дед, Ко, все равно, мы тебе не дадим. Школьный... Я могу быть в тридцать и девять в школах. А я в институте работаю. Мы тебя в институте. Пока. Он привет. Можно за ним. Привет. Вот он, вот он, yeah. Пенни Старый, yeah. а ты, Серёжки, давайте я заберу у него деньги. А он в ловушке, они наверное он? дорогие, они наверное у него на, на ухе, они не на ухе, а где он, а где я, а, а девочки, кто нажал на кнопку? кто такой обболтус? Да пить, дает, сейчас знает. мы узнаем его личность. О да. да. Какой Инфаркс. он. Блэ, не дайте ему выйти. Туту, -ту. я вас сам вы выселю вот сюда бабуси старые. Он ушел. мы его вот тут, Мы не видим его. Да, нет, он помочь. Ака неудача. мне открыть двери. Что Бабка Что старая, молодая. А, вот! Он тут это, две... Ракан. Ай-яй-яй-яй-яй! Закидываем на, а, -те, а, на тебя! Пусть... Мулычок, не хочешь пельмешков поедет? Я тут а тебе вкусняшек! Пельмеш? Супер! Какой луперпург? Какой ну, луперпург? А что это такое суперпанс? Суперпанс? Новые, это ваша я внюхаю! Это ваши ШКД новые Я что, вы думаете, не слышала про них? Супер шанс! Какой пубер да, Помимо этого мне выпало absorption. это. Ну-ка, попусеньки распространим mm. сюда этот воздух. Что это? Что это? Он со Как и вас видно. Ах, ну -ка, Но -ка. ладно. Но тебя тоже видно? Но тебя да. тоже видно? Да. Кнопки не нету, так что выход сюда только смерть. Да, а где да. же может быть ваша акума? Нет. Может быть в кабинете химии? Нет. Нет. Нет. Нет? Это, я, даже не знаю, куда акума да. акума прописана. Не а вдруг акума в доске? Так сюда вnn... доску. <смел> а <appreciated> вдруг? Акума Надо то... тебя сломать, получай! Вот не ты не тупая носила. тебе доска тупая. Я тебе стреляю, стреляю, сейчас вмест... Дайте ко мне это постараюсь. сломать. Нет, Нет, нет, нет не что, не его к Ну, Рук, вода, это... Эй, наш... недоделанный. Главное давай, наш в наших лобутэр. сломала, Я поняла. В этом ашкуди. Ашкуди, Давай. Нет. Там нас что такое? А, я в А, ну А, где он? не понял. Слепая! ты? Карлик! Ой, инфаркт. бедная! Инфаркт. Где трансформация? Сердце Спасибо. остановилось. О, это -э -э -э -э -э -э -э. моя личность. Моя вы заждая, не узнаете, заждая. пока на мне невидимость. И сколько а тебе там минуточка осталось? подруги надо? Ну, надо срочно поесть. Где моя валерьянка? Где моя валерьянка? Ну, блин, пошёл. Не надо срочно поесть. Подруги, дайте поесть. У меня Я нету. Да, Ой, чего он понес. тут? Ох. Тут нету предмета сакума и палмес. Она он? все-таки в доске. Моя доска. Да, мел какой-то вкусный. Какой Это вкусный старый. мел. Мел. А куда он ушел? А, как он туда забрался? Супер Ой, шанс. Это... Ой, чуди. Эй... Инфаркт. А, он кнопку, он кнопку Люди, помогите О, мне инфаркт. Скоро нет, видите. Бабка, у тебя инфаркт? Поеду в больницу. Нет, стой, бабка, мы без тебя не справимся. Mm. Да а. Бойку мою так ждёшь. Пора. Бабка, где он? Я, я злее всех зверей. Я Если мне догадается туда. то, что я в эм библиотеке ладно. Я злее всех зверей. И от моих когтей теперь ты никуда не уйдешь. Где да, мой? Дети, пинца никуда не уйдешь. Подарочек мой, ты так ждешь. Я, мистер Бак. Я в доме Атриана. Угу. Сны? Что ты считаешь, что за? Пора изгнать демона. Смотри. Ой, инфаркт! Дети, маленькая ляпочка, чудесный мистер Бак. Ой, твои кибаль. Ой. Где Где ты? Наркоман... Это, это какая школа нет. по счету? Десятая. Ой, Ой я что, 103 работаю. Ой, школы перепутала. А... Да. Да. Я школы перепутала. Я да, надеюсь, вы, немножко. учителя по химии, договоритесь Ой. между собой. Подожди, я вообще не в этой школе не работаю. Нет. Блин, я давно уволилась с этой работы. Самая худшая школа. Да, ну, тут Никто вообще не ходит. Навык, да, Бабка, что ты тут Сила математики. Сила математики поможет нам. Брейк. Да. У нас, сила математики. Опа-на. Опа-на. Папа нам. Папа нам. Папа нам. Папа нам. Ну, мы... Теперь хоть на уроки, мы пойдем. А, так, я поздно на уроки... А может быть, не могу Или, не могу не не Информацию. Как, как у вас было вот это, как вам было чувствоваться, когда вы были под акумой? А? А, вообще знаю. Здравствуйте, я пошел А вода течет Я пошел спать. Угу. Адрон, у тебя там вода течет? Да? Нет. Отключили, вырубили воду. О, здравствуйте. Здравствуйте. О, моллюска. Я как бабушка. Вы химичка, да? Привет, музыка, математичка, рустичка, алгебраичка, ага, А, англичанка. Это малюшка. А, не зрызичка. Классный кадр. Классный кадр. Классный кадр. Да, пусть они там общаются. Пойдем. Пойдем от крестиков, нолики, крестиков, нолики, миланы, нолики, миланы, нолики, миланы. Скелеты наши жаркие, на